Марья Ивановна спрашивает. Вовочка, где был подписан пакт Молотова-Риббентропа? В нижней части страницы. Вовочка, почему ты сегодня опоздал? Марья Ивановна, я проснулся в 6.40 и неудачно моргнул. Марья Ивановна спрашивает. Вовочка, как можно прожить 8 дней без сна? Не вижу проблем. Нужно спать по ночам. Урок информатики. А кто нам скажет, чем отличается железо от программного обеспечения? Так это же просто. Железо – та часть компьютера, которую можно стукнуть, кинуть, пнуть. А программное обеспечение можно только обматерить. Мария Ивановна спрашивает. Вовочка, 8 человек построили стену за 10 часов. Сколько времени уйдет у 4 человек, чтобы ее построить? Ни секунды, она уже построена.